Там, где растворится страх в сакральном свете, Там, где наш конец всего лишь переход На очередную баррикаду этой красочной бравады. У ворот встречу тебя, мой друг, Преобразится мироздание вокруг И растворится страх, и распрямится грудь И новый план сознаний нам укажет путь Там, где только ты, судья, своим деяниям Там, где только действие вершит сюжет те уже не раб своего тела В новый мир заглянешь смело Ум устал, помысел отгорел Теперь ты выше всех земных промозглых дел Вот оно твою твой дух воспрял, изгнал забытое старье. Там, где больше нет соблазнов и желаний, там, куда насилию вот вас спрещен, В грозный бой ты рынешься со скверной, соответшалой мезан мезансценой. Вот и здесь все возродилось вдруг, Ты возрождесь. Возрел из первых рук. Заключи в объятия новый свет, и ты вселенная тебя прекраснее.